В этом видео покажу, как сшить вот такого плана очечник. Этот тот представленный очечник, он более мягкий из обычной кожи. Мы сделаем более жесткий из с, с перемычкой внутри. Он будет надежно защищать очки, как если их носить в рюкзаке, сумки. этот очечник защитит очки даже если будет подвергаться довольно таки жестким воздействием он не проминается остается твердым и надежным ну и остается надежной защитой вначале надо распечатать выкройку выкройка имеется в файле можно скачать ее по ссылке затем после э, вырезать детали изображенные на выкройке детали выкройки после того, как вырезал их, наклеиваю на ватман, а уже потом аккуратно их вырезаю. Вот представлены готовые детали выкройки после того, как я их наклеил уже на ватном. Теперь прикладываем эти детали к куску кожи. Сам очечник у меня состоит из двух частей. Внешняя часть для внешней части я использую более плотную кожу, и для внутренней более мягкую, соответственно у меня внутренняя часть бахтарма будет более приятная для очков и более гладкая для очков. Но с помощью вы... обвожу контуры выкройк деталей на коже с помощью стержня для рисования по коже. После чего детали вырезаю из кожи. Более светлая кожа используется, она более тонкая, и вот я ее использую для внутренней части очечника. Также обожу детали выкройки и вырезаю их из кожи. Для повышения жесткости очечника я еще использую тонкий пластик. Вырезаю несколько деталей из, из, из этого пластика. когда все детали вырезаны переходим к истончению краев нескольких некоторых деталей истончить края надо у внешних боковин это деталь 2 а также у внешней стороны очечника детали 1. Затем надо окончательно вырезать деталь 2. Это внешняя часть отчечни, боковушек очечника. Врезаю лишнюю часть с помощью шаблона, который также есть в выкройке. Только надо помнить, что так как эти боковушки они как бы зеркальные, то при разметке этих боковушек сам шаблон надо перевернуть. Ну что, все детали готовы, переходим к склейке. Вначале будем наклеивать пластиковую деталь боковушки, это деталь 6. На кожаную внутреннюю деталь очешника, боковушки очешника, это деталь у нас три. Теперь по шаблону отмечаем где у нас куда у нас будут крепиться пластиковые детали 4 и 5 на внутреннюю часть детали 1 очшника и приклеиваем их Пришла очередь наклеить внешние части очешника, боковые части и основная часть, это деталь 1. Пробиваем отверстие под шов на боковушках отчешника. Наиболее удобно отверстие делать на специальных плитах для пробойников полипропиленовых. Отверстия на боковушках пробили. Делаем разметку на основной части отчешника. Туризм снимаем фаску. С помощью срочных пробойников пробиваем отверстие под шов. У боковушек, чтобы проще было потом их подшивать, подгибаю края. Пришло время обработать края деталей. Грубую обработку я делаю гравером, а потом затираю шкуркой. Более жесткая кожа у меня имеет бахтар... часть с бахтармой белую, поэтому я ее подкрашиваю, чтобы сам урез был одного цвета. С помощью сликера и токанули затираю рез. С помощью шаблона отмечаем места установки фурнитуры. Фурнитуру я устанавливаю с помощью пресса и специальных насадок, на принципе ее можно установить и с помощью установщиков и молотка. Хотя, конечно, это будет менее качественно и более долго. Но при определенной сноровке вполне возможно. В качестве фурнитуры мне потребуется кнопка альфа 12 с половиной. И два храните на двухсторонней семерке. фарнитура установлена переходим к прошиву изделия так. перед прошивом края где будут совмещаться слои проклеиваем Очечник прошит, осталось придать ему форму и обработать края боковин, которые, которые мы только что шили. Затираем края шкуркой, обрабатываем, подкрашиваем и обрадоватываем их токанулью. осталось придать форму изнутри мочим очешник заполняем его закрываем на кнопку и плотно заворачиваем полотенце хочу предостеречь если вы не обматываете очешник какой-нибудь веревкой иначе останутся следы то есть желательно завернуть в какую-то ровную материю Главное плотно. Теперь оставим очищник на несколько часов, чтобы он высох и приобрел форму. Прошло часов 10. Разворачиваем полотенце. Все, очищник готов. Он меру жесткий и хорошо защитит очки, даже если вы его будете носить в рюкзаке, где он будет подвергаться каким-то воздействием перегородки внутренней очки плотно сидят в очечнике если сравнить очешник такой просто с обычным кожаным очешником без перемычки то видно что он намного жестче и надежнее